Сразу давайте знакомиться. Пишите в комментариях, давно ли вы в женской теме, если вы в этой теме женского развития. Если нет, если мы еще не знакомы, можно написать первый раз на вашем вебинаре. Ну, или что-то в этом духе. Потому что нас, ой, спасибо за сердечки, нас все больше и больше становится, уже у нас 70 тысяч и поэтому вебинар для девочек, если вдруг мужчины присоединяются, здесь сегодня женская тема, но у нас, в принципе, у меня на странице женская тема, Марина Мэджик Леди, это о том, чтобы самой стать Мэджик Леди. Мой блог, личный блог о том, как полюбить себя, как понять себя настоящую, как услышать себя, любить, принимать, уважать и исполнять свои мечты и желания, делать так, чтобы ваша жизнь была такой, как вы хотите, это понимание мужской психологии и это прокачка женской энергетики. И поэтому сегодня мы будем про женскую энергетику с вами говорить. Другие вебинары у нас есть, у меня есть, завтра будет, кстати, про мужскую психологию, очень тоже интересно, про закрытие потребностей. И вкратце обо мне, по образованию актриса, режиссер театра, театральный педагог, и несколько лет работала ведущей, режиссером праздников, и уже 5 лет я в женских тренингах, прошла более 50 тренингов, на разную тематику, наверное, вообще получилось у кого только возможно, и на практике достигла очень хороших результатов. Это, во-первых, научилась жить за счет мужчины, я имею в виду деньги, подарки от мужчин, это стабильное создавание 200 тысяч плюс в месяц от мужчин, от мужчины, содержание и отношения с мужчиной, с успешным, чтобы он полностью обеспечивал и получил от него предложение руки и сердца. Это мой опыт, это мои знания, которыми я с вами делюсь. И я буду рада, если кому-то это тоже поможет. И сегодня мы говорим про энергетику, про женскую. Я за то, чтобы мы с вами были девушки и внешне красивыми, да, и мозг был у нас прокачан, и энергетика наша тоже, потому что мужчины, они притягиваются на энергетику. Да, первая это картинка – это глазами, но чаще всего просто обратите внимание да, на таких самых хороших, успешных мужчин, у них женщины, они очень энергетически наполнены. И поэтому, в принципе, даже если вам не хочется замуж, потому что у всех цели разные, не всем обязательно надо замуж, в любом случае, здравствуйте всем новеньким, в любом случае, э, для того, чтобы в вашей жизни воплощалось то, что вы хотите, а у каждого у вас внутри есть ваши внутренние цели, мечты, планы, то э, «Ради чего у вас горят глаза?» то, ради чего у вас крылья. И это нужно, во-первых, вытащить из себя, понять, да, что для тебя важно, в чем твои цели, в чем твои желания, а, чего ты реально хочешь и что тебя именно счастливо делает. Не то, что сказал тренер, что ты должна быть такой, то есть есть некоторые женские тренера, которые говорят, что ты должна быть а, стервой, кто-то говорит, ты должна быть Настенькой, кто-то говорит, ну, Настенька из сказки Морозка, кто-то говорит, что ты должна быть королевой, кто-то еще что-то говорит, девочки, никто никому Кому ничего не должен? Вы должны быть счастливыми. Все, это самое главное. А какая вы королева вы, или вы э, какая-то роковая женщина, или вы Нась, как Настенька из сказки Морозка, или вы какая-то там еще, да? Вы должны быть такой, как вас делает счастливой, то есть той, какой вы хотите быть. Жить в гармонии с собой настоящей, это самое главное. И ваши цели, э, то, чего вы хотите, они всегда притягиваются вам. И вот эта классная штука, я еще до того, как начала заниматься женскими тренингами, до того, как из психологии уже лет 10 тоже изучаю, занимаюсь энергетикой, еще до этого. Почему я, когда начала заниматься этим, да, я поняла, что реально работает, потому что до этого у меня весь мой опыт жизни – прямое доказательство того, что если у тебя энергии много внутренней, энергетика мощная, то вот ты захочешь чего-то – хоп, оно тут же притягивается к тебе в жизнь. люди начинают начинают появляться нужные, события нужные, и получаться начинает так, как ты хочешь. Просто такое ощущение, что вот у тебя внутри магнитище, и вокруг тебя этот мир закручивается, как тебе надо. Даже если обстоятельства кажутся, что ну, любой здравомыслящий человек скажет, что это невозможно и нереально, у тебя почему-то в жизни начинает получаться это, то есть как-то мир бац и переворачивается, как тебе надо. А это тогда происходит, когда у тебя внутри прокачана энергетика. И поэтому, девочки, сегодня мы говорим про энергетику. Я сразу забегу вперед, да. Сейчас про энергетику поговорим, да. И сразу забегу вперед, что у меня будет стартует с понедельника экспресс курс. А, вот, знаете, можно долгие-долгие годы постепенно, медленно раскачиваться, да, а можно как ракета, быстро, интенсивно, а, просто онлайн-курс будет, онлайн-курс, поэтому вообще и из любой точки мира можно стартануть, и вот этот старт мощнецкий, вот знаете, как ракета, которая в космос стартует, да, на самом старте 80% топлива расхода и 80% вот этой мощи. И я предлагаю вам за неделю вот стартануть вот этот мощнецкий рывок в этот космос, новой жизни, когда вы уже... вы Полностью поменяете свое мировоззрение, энергетику, вы наполнитесь. И вот за эту неделю качнуть себя так мощнецки, чтобы после этого у вас э, реально поменяется представление о жизни. У вас как будто, вы знаете, ощущение будет, что вот хоп... И по-другому все, потому что вы были на земле, а вы стартанули вообще в другое понимание жизни. И когда вы наполнены этой энергетикой, то дальше вам э, хочется еще еще больше развиваться, хочется э, каких-то классных вещей и событий, начинают вообще разворачиваться вокруг вас, и это очень классно. Вот. И э, о курсе чуть позже, а сейчас как раз об энергетике. Если вы не читали мой пост последний, да, там как раз было про то, что э, есть такое, да, что э, чувствуют ну какой-то упадок сил, что нет настроения, энергия низкая, да, то есть ты вроде бы чего-то хочешь, да, а ну, сил нету на это. Ты реально встаешь там с утра и а, я ничего не хочу, да, и вставать не хочется и каждый день сурка и непонятно что происходит. давайте сначала разберемся, да, вот как прежде чем здравствуйте новеньким, прежде чем что-то исправлять, да, нужно сначала понять, в чем причина, в чем диагноз, да, для себя сейчас отметьте это, вот, и потом я буду по каждому пункту говорить, что нужно делать, как нужно это повернуть, что нужно поменять своим мировоззрением, вот здесь поменять там, вообще в принципе в себе, для того, чтобы у вас ваш уровень внутренней энергетики он просто повысился, подскочил и чтобы вам жить хотелось. И самое главное, да, самое интересное, что когда вы в таком состоянии, что вам жить хочется, то и люди вокруг, они, люди притягиваются на энергию. Ну, представляете, вот себя даже, представьте, да, вот а, вы заходите куда-то в новое общество, куда-то еще, и там человек сидит такой без энергии абсолютно, ну такой вот, и вам, ну реально, а, вам не очень-то с ним охота будет общаться. И представляете, вот вы а, сидите, например, уставший, заходит человек наполненный энергетикой, из него просто фонтанирует она, и вам хочется с таким человеком общаться, и такой человек становится для вас очень обаятельным. И даже интересно тогда, что человек, может быть, внешне не такой уж красивый, потому что есть женщина, вот на некоторых смотришь, да, и вы, наверное, тоже обращались, что она может быть не идеальная внешне, но она настолько интересная внутри себя, она настолько внутри наполненная, что к ней притягиваются люди, хотят общаться, мужчины общаться, потому что она сама, как, знаете, как источник энергии. И мужчины, они идут на энергию, потому что, особенно если мужчина там, он в социуме много работает, он успешен, да, и он много энергии оставляет там, то когда он возвращается, ему хочется, чтобы ты ему эту энергию давала, чтобы ты его наполняла. Вот, и поэтому, девочки, сегодня мы говорим про энергию, про наполнение, и я надеюсь, я вас вдохновлю на то, чтобы прокачивать свою энергетику, потому что это прям это одно из самых важных для женщины. Вот И почему может быть вот как раз низкий уровень энергии, почему может быть такое, что вы не можете себя никак расшатать? Вот, это, во-первых, иногда, знаете, как самое элементарное, вся, самое гениальное, просто у вас не закрыты базовые потребности. Это даже вот, те, кто в психологии знаком, да, с психологией пирамиды Маслоу, базовые потребности, вообще потребности человека. И вот нижний уровень базовые потребности – это потребности выживания. И поэтому первое, что может быть, почему вы вообще низкий уровень, вы, вы не можете вообще чего-то делать, что-то у вас не получается и так далее, это элементарно от того, что... Вы не выспались, вы голодная, да, то есть, ну, вот эти элементарные потребности, у вас нет денег, например, у вас нету, у вас есть страх внутренний, вы боитесь чего-то, у вас нет уверенности в завтрашнем дне. То есть, вот это вот состояние внутреннее, когда уровень выживания ваш не закрыт. Тогда это очень сильно высасывает энергетику и сегодня, и потом на вот этом экспресс-курсе моем семидневном мы как раз будем прокачивать эту тему, как э, вот этот базовый уровень выживания, базовый уровень энергии, его как прокачать э, в жизни и как сделать так, чтобы вот как раз это как фундамент ваш, да, э, это основа вашего. Вот тут вся самая мощь находится по энергии, и поэтому это очень важно. Если кто верит в чакры, это красная чакра. По чакрам вот. То есть здесь не важно, верите вы в энергетику И чакры, не верите вы да, Главное, что это работает Можно на, это, на, на этом Духовном языке, да, энергетическом Говорить, что это нижняя чакра и нужно качать Причем это не обязательно медитация да? Потому что есть люди, которые повернуты На медитацию, но самое интересное Что вот эти нижние чакры, они качаются Не медитациями, для них нужны другие Совершенно вещи Понятия, техники, упражнения И прочее, чтобы их качнуть очень мощно и когда вот у женщин, в принципе, ну вообще у всех, да, вот есть центральная чакра, э, сердечная, да, э, я сейчас специально не говорю никаких там названий умных э, по чакрам, да, потому что я за практику. Я вообще, в принципе, э, считаю, что все в жизни должно быть, вот у вас есть цель, э, например, цель прокачать свою энергетику. И не важно, как это называется, как это, какие чакры, как они называются, это не важно. Важно, что вы их прокачиваете, важен результат всегда, правильно, чтобы вы себя чувствовали наполненной, и Все чакры, которые выше сердца, это все высокодуховная духовное это все более легкое. Все, что ниже сердца, это мощные энергетические и мощно заряженные вещи, чакры. И вот как раз там вся мощь, вся энергетика кроется. Поэтому начинать нужно вот как дом с фундамента строим, и это точно так же нужно начинать с нижней чакры, с вот этой красной, которая энергия жизни там, да, потом сексуальная, потом энергия эмоций, успеха и денег, там все вместе вот эта желтая чакра, а потом выше, выше, выше сердце, ораторское искусство, видение своей жизни и вообще вера в себя, в Бога и ну то есть неважно, не обязательно Бога вера. Вера, вы можете верить в себя, вы можете верить в успех, вы можете верить в то, что будет так, как вы хотите, и это все а, чакра, это духовная энергия из Наруто. Я не знаю, кто такой Наруто, чакры, вообще про чакры, это такая тема, она очень такая, даже я бы сказала, попсовая стала сейчас, но ну, попсовая в хорошем смысле этого слова. Итак, первое, да, из-за чего может быть, что у вас энергия уходит куда-то, это просто у вас элементарно не закрыты базовые потребности, и мы будем с этим разбираться, как это закрыть, как избавиться от страха, как начать ухаживать за собой, то есть это все физика ваша, да, это элементарно, то есть красная чакра, она не какими-то медитациями прокачивается, она прокачивается физикой, на физическом уровне, и мы вот это будем с вами этим заниматься. Второе это ваша сексуальная неудовлетворенность, и… причем это не обязательно, чтобы у вас был партнер, иногда может быть с партнером не быть этой удовлетворенности, и можно без партнера быть этой удовлетворенности, суть не в этом. Суть в том, что некоторые люди не умеют наслаждаться, кайфовать от жизни, да, здесь суть в том, не в том, чтобы был бумс-бумс, да, в сексе, а суть в том, чтобы ты умел наслаждаться, умел наслаждаться в принципе быть, кайфовый от всего, от того, что ты как кушаешь, как ты живешь, как ты смотришь, как ты дышишь, от всего кайфовать, и когда ты кайфуешь, то ты, у тебя прокачивается чакра, плюс еще есть такие упражнения специально, про которые я тоже буду говорить, которые очень мощно качают эту чакру, и вы просто, если вы один день даже поделаете эти упражнения, вы почувствуете вообще эффект, ну как, не целый день в смысле, а один раз поделаете, вы уже такой эффект по чувствуете нереально крутой потом и здесь вот еще чувство вины это чувство вины она блокирует вот это желание получать удовольствие и поэтому мы будем разбираться с чувством вины откуда оно у вас почему как от него избавиться потому что если когда вы избавляетесь от чувства вины у вас открывается вот эта способность получать удовольствие и кайфовать от жизни и поэтому на втором уровне, на уровне чакры второй, да, мы как раз и будем разбираться с вашим удовольствием от жизни. Упражнения, техники, практики и ставим мозги на место. В-третьих, это ваше эмоциональное состояние, да, это когда у вас однообразие, это день сурка, это когда ничего не хочется, это когда нет никаких эмоций, и вы боитесь выражать свои эмоции, когда у вас присутствует стыд, стыд блокирует эмоции, поэтому мы с вами прорабатываем стыд и мы с вами а, разогреваем в себе эмоции мы их раскачиваем и кстати эмоции это такая штука которая очень классно цепляет мужчин а, завтра будет вебинар про потребности мужские и там как раз про эмоции будет да что мужчина они очень прямо вот на эти эмоции очень очень а, хорошо, так скажем, подсаживаются на вас и влюбляются. Поэтому эмоции для женщины – это базовое вообще все то, что у вас должно быть. Ну и также это уже на четвертой чакре, да, на сердечной чакре – это Любовь, точнее отсутствие любви к себе в первую очередь, да? потому что если вы не любите себя, не уважаете себя, то, к сожалению, вы этого не получите от мира, и поэтому мы здесь прорабатываем любовь к себе. Уважение к себе, там очень мощное будет упражнение про уважение к себе, а после этого вообще просто у вас поменяется понимание жизни, вот, то есть вы до этого, если вы даже сейчас думаете, что вы себя уважаете, когда вот это упражнение сделаете, вы поймете для себя, что значит реально себя уважать. Прямо на 100%. И когда вы себя начинаете уважать, когда вы себе самой это даете, то мир, люди начинают уважать вас тоже. И это вас наполняет энергетикой. То есть, когда вы наполнены, то м -м, вас не, не за что зацепить. А когда вы в чем-то пробитые, в чем-то пустые, то мир начинает вас цеплять за вот неуважение, что-то еще за какие-то моменты. И... Наша задача – себя наполнить, стать целостной, стать целой. И поэтому любовь к себе, уважение к себе в первую очередь, потом уже от избытка любви к себе мы уже даем. Мы не можем дать миру того, чего у нас нет, правильно? Мы можем только то, чего у нас в избытке. Поэтому мы прокачиваем любовь, уважение к себе, и мы отдаем это миру уже и свою жизнь простраиваем из любви из того, чтобы было вин-вин, то есть и вам хорошо, вы победитель, и а, те люди, с кем вы взаимодействуете, они тоже, чтобы были победителями, в этом и есть принцип вин-вин. А, следующее. А, ну и здесь же, здесь же жалость к себе, а, здесь же... А, когда вы себя жалеете, когда вы думаете, ну, я там, это, я, может быть, недостойна, что-то еще, то есть оно из вас высасывает энергию, вы, а, сомневаясь очень много, очень долго, вы, как бы, получается, а, по капле, по капле, по, по капле из вас вытекает энергия, да, и вы ну, ничего не получаете взамен, да, а когда вы начинаете верить в себя, да, и перестаете себя жалеть, а начинаете реально работать над собой, тогда э, вот получается, как снежный ком, вы по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, и потом это просто уже невозможно остановить, это саморазвитие и самосовершенствование. И в этом, кстати, кайф, да? И это еще, э, когда вы не позволяете, ну, то есть любовь к себе, это когда вы позволяете самой себе быть собой и другим людям, другими, это когда вы себе даете свободу быть тем, и кем вы хотите, и другим людям тоже, и когда вот этого у вас нету, да, то получается, что э, вы и себя изворачиваете, и людей, других тоже очень стрессуете, и тем самым откачка идет энергии, и низкий уровень энергетики, и мы как раз эту тему тоже будем прорабатывать, э, любви к себе, уважение к себе, разрешение себе быть такой, какой ты хочешь быть, и быть такой. И вот это, это огромный шикайф, когда ты настоящая. Это по пятой чакре. Это умение общаться. Когда вы умеете общаться то очень многие проблемы решаются в жизни сами собой. Причем умение общаться здесь, оно состоит из нескольких моментов. Смотрите, организм человека так устроен, физика и психика, они взаимодействованы. Когда у вас идет зажим по какой-то физической зоне, у вас идет психологический зажим. Если вы снимаете физический зажим, вы снимаете психологический. И наоборот. Если вы снимаете психологический зажим, снимается физический. Поэтому здесь на уровне этой чакры мы, во-первых, с вами будем прорабатывать ваше умение говорить. Это как раз ораторское искусство, такой краткий экспресс-курс. Но это не ораторское искусство, да, скажем, а снятие зажимов, и да, умение доносить информацию. И здесь же еще, девочки, очень важно это умение говорить то, что ты считаешь правильным, то, что ты считаешь нужным, не бояться, потому что, ну, как говорят, в ком в горле, да, а ком в горле – это когда как раз вы ну, не можете сказать то, чего вы хотите, и здесь способность говорить «да», говорить «нет». Ксюша, вообще уходите с эфира. Если это не ваша тема, уходите. Здесь мы занимаемся женским развитием и как быть счастливой, гармоничной, наполненной энергией женщины. Если это не ваша тема, вы просто уходите молча и все. Я никого не держу. Со мной, за мной идут только те девочки, которые хотят взять у меня. То, чего у меня в избытке. А у меня в избытке моя энергетика, моя энергия, мои знания и мой опыт. И я этим делюсь с вами. Поэтому тот, кто хочет взять это, тот возьмет. Тот, кто нет, не хочет, э, просто выйдите и все. За мной, со мной, в моем мире есть место тем людям, которые со мной на одной волне. Ну или те, кто хотят быть со мной на одной волне. И я, кстати, вас тоже к этому призываю, это как раз тоже про уважение к себе и про вашу внутреннюю наполненность. И, кстати, знаете, такая классная штука, да, когда вы сами меняетесь, да, то меняется ваше окружение, потому что у вас, у самих другая энергетика становится, у вас становится другое восприятие жизни, и вот этот слой вашего мира, он начинает меняться, реально меняться, и... Во-первых, вы перестаете обижаться на тех людей, которые, которые ну, что-то там говорят по-другому, потому что люди все разные. Вот это как раз про то, что я говорила, себе позволить быть собой, а другому человеку другим. Этот человек неплохой, не хороший, у него просто может быть другое мнение, другая точка зрения, он может по-другому жить, это его личное право. Вы живете так, как вы считаете нужным, и вот в этом есть счастье. И дальше, шестое, это когда у вас, у вас нету своих целей, меч, желаний, когда вы не видите своего будущего, то это очень сильно высасывает энергию, точнее, это не дает вам энергию, потому что, смотрите, энергия, она приходит под большие цели. И, в принципе, метится легче в большие цели, то есть, когда вы себе ставите, видите свое будущее, вы видите, куда вы идете, у вас уже горят глаза, у вас уже есть вот эта большая картинка, у вас есть то, под что вам будет дана энергия, и это то, ради чего вы захотите вставать с утра, да, это то, ради чего вообще, в принципе, все, что будет в вашей жизни, вы будете по принципу э, «это подходит мне под мою цель или нет?» Под мою большую, великую, счастливую, классную цель, как, то, чего я хочу. Вот И как раз про цели, которые мотивируют или нет, мы с этим и будем разбираться, да, докопаться. Потому что, смотрите, такая есть ловушка. Социум, он очень сильно на нас давит. И вот есть такие э, цели, которые нам социум прописывает. Ты там девушкам, например, там, замуж за миллионера надо выйти, например. Или э, там, ты должна еще что-то сделать. да? Вот, или просто выйти замуж. А вы понимаете, что цели у каждого свои, у каждого свое счастье. И вот есть внешние цели, а есть внутренние цели. Это ваши внутренние ценности. И наша задача до них докопаться. И когда ваши внутренние ценности, ваши внутренние цели, ваше внутреннее видение жизни, как вам хорошо и счастливо, оно будет совпадать с вашими внешними целями, то тогда эти цели будут реализовываться. Поэтому поэтому вам мы будем докапываться до ваших внутренних целей, и внешние мы будем как раз изнутри, изнутри наружу, так скажем, да, ставить эти цели. С пяти лет хочу семью мужа, но детей, но это не мотивирует. Если вас это не мотивирует, значит вы этого не хотите, значит что-то еще, что-то другое вас будет мотивировать, поэтому а, вы вот как раз мы на этом курсе, экспресс-курсе, да там будет один день полностью посвященный целям, и мы там с вами будем разбираться, докапываться вообще до того, что нас мотивирует. Это самое главное в жизни вообще найти, что тебя зажигает. Вот Когда есть то, что тебя зажигает, то ты у тебя нет сомнений вообще, ты просто по-другому не можешь, ты просто по-другому, ну, тебе, вот, тебе вот это нужно будет. И мы до этого, там есть специальные упражнения, специальные техники, и и мы до этого с вами докопаемся. Мы найдем то, что вас мотивирует. И седьмое – это то, что энергию очень сильно высасывает. Это отсутствие цели и отсутствие веры. веры в себя, веры в Бога, веры в свое великое будущее, счастливое будущее. И вот вера, она, это не про религиозность сейчас. Да? Это про... Внутреннюю силу. Вера, она дает очень большую силу. Вы можете верить в Бога, вы можете верить в себя, вы можете верить а, в, в свое счастливое будущее, в то, что у вас все получится. Но как, вот когда у вас есть внутренняя вера, это такой мощный вообще заряд силы и энергии, который вас двигает. И это ваша внутренняя мотивация. И поэтому это мы тоже с вами будем прорабатывать. На это будет тоже отдельный один день, когда мы как раз будем прорабатывать свою веру в себя. Так, как раз на ну, чакру должен закрывать мужчина, то есть обеспечить защиту, дом, семью, еду. А, мира, смотрите, это не обязательно здесь зависит от того, что для женщины важно. Да? Естественно, что мужчина, если мы говорим про отношения мужчины и женщины, мужчину выбирать лучше, естественно, путем, чтобы он был сильнее вас, успешнее вас. Это не обязательно миллионер, кстати. Девочки, у каждой из нас разный уровень развития. И ваш мужчина, это, ну, как, это естественно будет для вас, вы его естественным путем будете уважать, когда он будет сильнее вас, умнее вас, он будет успешнее вас, как, он будет уметь брать ответственность, да, и поэтому мужчина, он должен в любом случае он быть э, успешнее, сильнее вас и так далее. И вот это вот, э, ну, не тема сегодняшнего занятия, да, вебинара, но вообще тема того, когда мужчина содержит, и я вот там уже писала, поменяла описание в профиле своем, да, чтобы было понятно, потому что мне девчонки пишут в профиль, в, в директ, да, а скажи, скажи, что у тебя самой, какие результаты, да, и я поэтому а, сразу говорю, да, что у меня результат, вот если по содержанию от мужчин, это стабильный 200 плюс в месяц а, от мужчины тысяч. И уже там содержание от мужчины, жизнь, жизнь вместе, совместно с мужчиной с успешным. Вот. Это мой опыт, да. И по моему опыту, и по опыту тех девчонок, которые в женских тренингах, которые как раз в тех тренингах, которые нацелены на то, чтобы мужчина все-таки был главой. В паре, в семье и обеспечивал, да, там есть вот эта классная штука, когда мужчина, он где-то 30% готов на свою женщину тратить. То есть, если твои базовые потребности, то есть мы изначально берем, да, у каждого свой базовый этот уровень, да, кому-то там а, бутерброд с маслом, а кому-то и крым маловато, да, поэтому а, твои базовые потребности, что тебе нужно, у кого-то эти базовые потребности там, 30 тысяч, у кого-то 50, у кого-то 100, у кого-то 200 тысяч, да, у кого-то полмиллиона базовых потребностей, у каждого свой уровень, но ваш мужчина должен в три раза больше зарабатывать, чем ваши базовые потребности, тогда естественным путем он будет главой семьи, он будет главным. Вот, но бывают такие исключения, например, да, как там Дали и Сальвадор Дали и Гала, да, то есть она очень такая сильная, мощетская женщина, а он очень творческий, да, и эти пары, такой симбиоз у них тоже, они находят друг друга, они счастливы. То есть если, если вдруг паре хорошо вот так вот, и они один плюс один у них получается 11, и они так эффективны, то это тоже хорошо. Бывают люди, которые прям, ну, женщина как бы подруга, и они на равных с мужчиной, бизнес совместно имеют, да, у них такой семейный. И они успешны в этом, они счастливы, у них реально счастливая, хорошая, гармоничная семья, где а, партнеры люди, да, и если это так, ну, они так счастливы, да, то пусть это будет так. А, и поэтому базовый уровень, да, он как раз закрывается по... А, по физике, да, закрывается, и по еще вот здесь в голове расстановки делаем. Сейчас я быстренько отвечу на вопросы и перейду к тому, по чакрам, по этим, да, так вкратце, как закрывать эти потребности вкратце. Вот. И всегда хотела большую семью, но это была моя цель. Не потеряла. Недавно развелась, потеряла цель, ничего не хочется. Мина. Сян, смотрите, это нормально, да, что вы э, развелись и у вас э, потерялась цель. А, вообще жизнь человека, она состоит из периодов семилетних таких. А, и ну, я вот по себе проследила, у меня прям все вкладывается в эти семилетние периоды. А, то есть 7 лет, потом кризис такой первого семилетнего возраста, потом 14, кризис 14 лет, а потом 21 год, а потом 28, 35, 42 и так далее. И вот каждый период, там не резко происходит, да, вот эта перемена, но меняются ценности, меняется мировоззрение, меняется твое понимание жизни. И если вот когда ты осознанно к этому подходишь, ты понимаешь, что это просто переходный период. И поэтому ты понимаешь, что сейчас мне просто нужно найти новую цель на следующий промежуток времени жизни своей. Если ты воспринимаешь жизнь, кстати, очень хорошая штука – это на уровне сексуальной чакры как раз кайфовой быть, да, это уметь жизнь воспринимать как игру. То есть ты понимаешь, что в принципе ты живешь эту жизнь, да, и ты никому ничего не должна, ты просто можешь себе разрешить получать удовольствие от нее, а можешь нет. И когда ты, когда ты себе разрешаешь, Говори, смотрите, вот есть а, это у Дениса вообще, ну, на самом деле не Дениса ты придумала, это Наталья Шафранова. Я еще до Дениса у нее училась. А, тоже а, она вот эту штуку придумала: жизнь пустая и бессмысленная. Ну, то есть пойми, по сути, жизнь пустая и бессмысленная, Ты рождаешься, что-то там делаешь, да, и умираешь. Ну, все так. Вот. Но внутри этой жизни ты можешь ее пустой оставить, ты можешь наполнить ее э, какими-то негативами, переживаниями и прочими, а можешь наполнить ее исполнениями своих меч, желаний, наполнить себя энергией и эту жизнь наполнить энергией. Ты можешь наполнить эту жизнь счастьем, классными людьми, ты можешь наполнить классными событиями, тем, что делает тебя счастливым, счастливой. И поэтому ты сама выбираешь, какая будет твоя жизнь. Это просто ну, ты воспринимай как игру. Просто кайфуй. Вот представь, у тебя закончится тот период, а впереди у тебя, получается, ты сейчас стоишь, и впереди пустота абсолютная, да, кажется. Вот в этой пустоте, на этом белом листе, придумай себе новые цели, нарисуй себе. И мы, кстати, будем вытаскивать, вот в этом экспресс-курсе мы будем изнутри из вас вытаскивать, что для вас интересно, что важно. Потому что вас внутри это уже и так есть. Просто это где-то спрятано, где-то совсем-совсем далеко, может быть, спрятано. И вам нужно сейчас это вытащить изнутри себя. Поэтому я вот в этом экспресс-курсе, я вам, в принципе, рекомендую не просто экспресс-курс взять, да, когда а только там упражнения и практики, а еще и личную консультацию, Потому что когда мы общаемся, вот девочка недавно мы общались тоже, да, личная консультация была. И мы с ней как раз про то, что у нее вообще, у нее умерла мама, у нее сейчас вообще никого нет. Представляете вообще ситуацию? Девчонка, ей там 20 с чем-то лет, с трагически умерла мама, она живет в деревне, она не знает, что делать и как ей жить. И буквально за полтора часа я из нее вытащила ее мечты, ее цели, ее планы, чего она хочет, что ее зажигает. И у нее реально голос поменялся, все поменялось, у нее вообще выстроилась вообще жизнь, как дальше жить. То есть реально, когда вот какая-то ситуация трагическая, тяжелая, что-то вот все, мосты разрушены, да, то найти в этом надо положительный момент, какой, что тебя больше ничего не держит. У тебя белый лист, у тебя вот, вот жизнь дальше, она абсолютно пустая и бессмысленная. Ну, то есть пуста, абсолютно пустая. И ты в эту жизнь вставляешь и придумываешь себе, и наполняешь ее тем, чем ты хочешь. И это можно тогда, когда у тебя внутренний высокий уровень энергетики. Ну, или когда еще есть человек, который тебя на накачает этой энергетикой, направит, да, не скажет тебе, как делать, а тебя саму раскроет, какая ты настоящая изнутри. Это, кстати, режиссура. Я режиссер театральный по образованию, и там как раз этим и занимается режиссер. Он берет человека и актера, да, он берет его и раскрывает полностью внутри и его потенциал его настоящего раскрывает показывает ему какой он и этот человек уже на своих талантах целях внутренних и желаниях он уже творит свою жизнь ну актер на сцене творит, творит жизнь да. А мы с вами здесь в реальности так а сколько длится курс Смотрите, курс длится 7 дней, то есть вот эти 7 уровень, 7 чакр. А курс длится 7 дней, это экспресс-курс, да, поэтому я там прям по-мочнецки прям каждый качнуть. То есть, смотрите, наша задача сделать такой квантовый рывок, то есть это то, на что вы можете потратить годы. а Вы можете сейчас сделать такой резкий старт резкий рывок себя вот так встряхнуть да в голове встряхнуть и по полочкам растаять быстренько и потом ало ало есть связь что-то у меня эфир там это за, за, за завис пожалуйста напишите мне есть эта связь в комментариях вот а... Алло, напишите, пожалуйста, плюсик какой-нибудь хотя бы. Да, это, это, это значит да, да, есть, все отлично, почему-то у меня там прервался эфир. Вот, и про про, про, про, про, что? А, про курс. Вот, и про курс, смотрите. То есть наша задача сейчас, вот знаете, прям взять и резко такой... Вот как, знаете, вы, говорят, путешествие, да, оно, вы из путешествия всегда другим возвращаетесь, да, и вот те, кто был в путешествии хоть раз, да, знаете, вот ты уезжаешь на неделю, ты вроде бы неделя всего, вот здесь ничего у людей, кто остался, не меняется, а ты погружаешься в реальность другую, да, и ты меняешься. И наша задача вот за эту неделю такое сделать прям резкое погружение резкая смена вообще, то есть воспри воспринимайте это как игру, мы прям будем с вами играть, играть вот именно, не в смысле мы такие все серьезные, да? а играть в плане, что, чтобы нам было по кайфу. И из этой игры, по окончании игры, да, мы будем на мир уже смотреть другими глазами. Ты как то с путешествия возвращаешься, и ты на мир другими глазами уже смотришь. И здесь тоже ты будешь смотреть другими глазами, у тебя будут новые знания, новое понимание себя, это самое главное, девчонки, потому что когда вы понимаете себя, себя настоящую, какая вы кайфовая, какая вы счастливая, все из вас идет, да, то вы это же транслируете миру, потому что, ну, невозможно идти в мир вообще с людьми с мужчиной и прочее если у вас внутри не очень-то а, вот поэтому мы будем как раз наша задача за, за это стартануть можно я сейчас девчоночки отмотаю на, назад и посмотрю кто что писал потому что так а, так так так так какая вы красивая спасибо вам большое это возможно вытащить то, что хочешь? Конечно, возможно. Девочки, я вам не буду вас учить тому, чего я не знаю. То есть невозможно знать все, да, есть те вещи, которые я... То есть, например, да, у меня есть опыт э, быть в браке. Но это небольшой не опыт, хотя там, знаете, такой опыт, как бы он год за 10 был, да. Вот, э, я была, жила с успешным мужчиной очень, и там он... Э, он родом Дагестана, русский, но родом Дагестана, москвич, и а, то есть вот это вот, а, что такое быть дагестанской женой, <laughs> там, знаете, ну, это год за 10 реально, а, но для меня, так как я такая вся была, а, с, я сама, а для меня это был такой интенсив в котором я очень сильно прокачала свою женственность, свою мудрость, умение слушаться мужчину, умение слышать мужчину, умение э, так, что он глава, я шея. Да? Это очень ценное качество, и поэтому э, вот этими моментами я могу делиться, но я не могу с вами делиться, например, как прожить в браке 20 лет. Да? То есть здесь, понимаете, ну тот человек, который прожил в браке, причем счастлива 20 лет, может делиться. Но я могу с вами делиться э, тем, как прокачать свою энергетику, как прокачать свою психику свой мозг в плане понимания э, психологии людей, психологии мужчин, коммуникации эффективной, ну, еще, если вы хотите э, получать деньги, подарки, то это я тоже прошла, и ну, в этом тоже. И, кстати, еще э, это не только на моем опыте. Э, я, то есть, когда была в женских тренингах, и вот у меня была цель выйти «замуж», то за успешного мужчину, то как раз там есть ряд упражнений, ну, это не вот к этому курсу, а вообще на будущее, а ряд упражнений, ряд таких, так скажем, техник, да, как себя вести с мужчиной, как его подвести к тому, чтобы он сделал предложение руки и сердца. И это техники, которые и на других девочках были отработаны, да, у них дало это результаты. И я тоже на себе это отработала, я могу теперь с уверенностью сказать, что это работает. Мужчину можно подвести к браку, так сделать так, чтобы он сам захотел. Вот, а пока, пока мы про себя. А, так, так интересно, поясняйте. Так, Марина, можешь немного сказать о том, как выработать себе силу воли? Прям совсем чуть-чуть, пожалуйста. Вот, девчонки, мы сейчас к этому с вами и приступаем. Так, я время сейчас гляну, сколько у нас? 42 минуты. Смотрите, девчат. Я сейчас прям а, интенсивно очень постараюсь, да, чтобы, потому что у меня, короче, я каждый раз стараюсь на час сделать, но у меня по два-по три часа идут вебинары, а я так ну, думаю, надо, чтобы как-то сэкономить и ваше время, да, чтобы так интенсивненько, вот. Почему подписано ну, наверное, в Гиве, а, с, да, Аллой Димой Дима, love и стоп, кажется, называется, вот, а, с, может быть, оттуда, вот может быть еще добавлены люди, которые с Фейсбука. Там у меня тут, тут много очень людей, которых я не знаю, но они добавлены. Вот, и про то, чтобы как силу воли. Смотрите, вот это первая чакра красная, да, и это наша сила, это наше здоровье. И это быть здоровой и быть собой, девочки. Это вот ваша внутренняя мощь просто, при этом быть женственной. Вот, и это вот... А... Нечаянно отписались, подписывайтесь обратно, здесь полезная информация очень, здесь прям реально то, то что самый смак, я, то есть я, я такой человек, знаете, вот если мне какая-то тема интересна, я в это погружаюсь с головой, то есть вот эти пять лет, я реально прям вообще все, что можно было, изучила, и на практике все прошла, и в общем, то есть я даже был период такой, я тебе сказала, я не работаю больше, я только этим занимаюсь, женскими тренингами, женским развитием, поэтому это по сути стало Моей, моим образом жизни, моей профессии, поэтому мне есть чем с вами делиться. Ну, а если говорить про энергетику, да, аккаунт у меня закрытый. Не, ну, вы на меня подписаны? Вот, а, так, и... Угу. Про а, первая чакра, да, быть красивой, быть собой. И это... Сейчас это еще не сексуальная энергетика, да, это вторая сексуальная. Но здесь а, вы, на сексуальной энергетике там такая женственность, да, сексуальность. А, а, вы, здесь, а, с, же, здесь энергетика здоровой, физически здоровой женщины, знаете, такой самочки. Вот прям вот это слово «самочка». Вот такое, красная чакра – это такое животное. Но животное можно в плохом смысле, если это негативная сторона, и в хорошем смысле, если это мы в позитивном, да, позитивной берем а, грани этого. Поэтому а, красная чакра – это как раз в себе вот эту а, мощь животную, когда мужчина на вас, он реально, он, он не понимает, а, с, насколько вы красивы реально, да? то есть вот, ну, на некоторых женщин, да, вы смотрите, то кажется, почему? Я просто я вам даже, знаете, могу по себе сказать, да? вот, а, ну, те, кто из Москвы меня поймут, когда я была в марафоне свиданий когда в марафоне в свидании знакомства и отношений вот как раз с успешными мужчинами это был прям реально как лайф тренинг для меня который длился на протяжении долгого времени вот и такая штука интересная да? в одной и той же компании например я да мне 35 лет и девочки, которым 20 лет, они выглядят моложе, они э, стройнее, они красивее, они там и сексуальные, все-все-все, но... Я знаю, что у меня настолько прокачана энергетика, что мужчина успешный, да, он будет не вот с этими девчонками красивыми, но немножко пустоватыми, да, а, причем они сексуальные, а он будет со мной. Почему? Потому что это вот эта красная чакра, она как магнит. Она реально, понимаете, такая, такая кайфовая штука, когда вот вы прям берете, вот прям, знаете, вот как мужика заявится просто берете и держите его. Ну, не в прямом смысле, а в в энергетическом и он реально хочет с тобой рядом сидеть и общаться ему хочется с тобой быть ему хочется с, ему, ему прям кайфово потому что просто вот пустой красоты он видел много а вот именно эта красная чакра Машнецкая, вы прям реально на уровне вот этого низа вы а, все в жизни своей вот так вот держите и это очень круто а, и поэтому здесь как раз сильная уверенная физически здоровая физически чистая красивая самочка, и здесь мы как раз прорабатываем э, вот этот аспект, и э, что блокирует эту чакру, блокирует страх. И поэтому мы с вами, девочки, будем как раз на нашем курсе на этом, мы будем э, разбираться со страхами, с блокировкой страхов, э, с разблокировкой да, их, и... Будем разбираться как раз с вашей физи на физическом уровне, на уровне безопасности, на уровне базовых потребностей. Какие потребности у вас есть и что вам нужно. Да? И мы будем как бы, вскрывать этот уровень и вскрывать, в чем ваша мощь. А, Дэн, а у нас тут для девочек. Поэтому мы, девочки, здесь прокачиваемся для того, чтобы вас, мужчин, делать счастливыми. Поэтому зовите сюда свою жену, подругу, и, и, и пусть она сюда идет и слушает меня. Ну, там хотя бы в записи посмотрит. Вот. И здесь же на уровне первой чакры – это «Быть собой». Быть собой, девочки, не как, не как вам говорит там семья, не как говорит общество, не как говорят там кто-то еще, не как говорит мужчина, извините, мужчина, но реально вы должны тоже своих женщин принимать. И поэтому а, часто мужчины, почему мы, вот завтра, кстати, вебинар будет, также в 12 по Москве в прямом эфире, про потребности мужские, да, и там будет про то, что и у тебя есть потребности, и это должно быть взаимное закрытие потребностей друг друга и принятие. И там вот эту тему про быть собой и понимать, какой мужчина. Будем подробно разбирать. Марин, стремись, чтобы мужчина закрывал эту чакру или сама на красоту-то денежки нужны. Вот, смотри. Во-первых, девчонки, мы начинаем с себя. Поймите, да, что если ты идешь в мир, я такая несчастная, я такая слабая, вы меня, пожалуйста, как какую-то юродивую пожалеете? Это, ну, это на, на, ты слабо идешь. Когда ты не обязательно иметь много денег, ты изначально ты можешь, смотри, э, если ну, бывают девочки, да, те, кто ну, только начинает, особенно в женских тренингах, и как раз эту тему, чтобы мужчина помогал, обеспечил, да, в идеале мужчина должен закрывать. Но изначально, как, если ты идешь к мужчине хилое и дохлое, э, ну, ты кому вообще нужна такая будешь, правильно? Поэтому изначально ты должна быть наполнена, потому что мужчина идет на эту энергию, поэтому по этой же первой чакре сделать себя красивой элементарно по по минимуму, да? Это чистая кожа, это чистые волосы, это там теплочка уложила или там просто они у тебя, ну сейчас модно, да, вот, такой свободный, там если более они у тебя волнистые, да? Вот, чистые волосы главное, это чистая кожа, это чистая одежда выглаженная, это там естественный легкий макияж а это, если ты не у тебя нету на маникюр, педикюр, на мастера, да, но ты сама себе сделай, накрась ногти сама, это же там лак, он стоит не так уж и дорого. Ты на базовом уровне будь чистенькая, физически чистенькая для мужчины. И когда ты для мужчины, вот смотри, в чем разница, да, вот даже по тому, это отдельная тема. Девчонки, кстати, если кому-то эта тема интересна, как создавать деньги, подарки, как вообще на содержание с мужчиной и прочее, вы мне пишите в директ, пожалуйста, да, потому что я тогда вас наберу в группу, если, то я буду отдельно эту тему тоже продвигать. Вот. Суть в чем, да, что ты когда приходишь к мужчине, ну, неопрятно. И говор... Или там, девочки, я вот читаю же переписки, да, в чатах у нас, да, и некоторые девочки говорят, а что я к тебе пойду без маникюра, педикюра? Ну-ка, давай мне маникюр, педикюр. И вы знаете, вот он у нормального мужчины какая реакция возникнет, да? В смысле, ты там лохушка совсем, что ли? Зачем ты мне нужна? Что ты не можешь сама себя аккуратно приложить? Вот и... вот, и вы изначально себя, да, приведите в порядок, это не значит, что мега-бренды какие-то должны быть, да, но изначально должна быть наполненная. И вот про то, как наполняться энергией, кстати, да, это же тоже сюда. И когда смотри, ты, а, с, вот мужчин, ну, как девочки, есть такая штука, что... А, Говорят, что вот мужчина, чтобы успешный статус на тебя заметил, нужно обязательно быть в брендах, дорого одетый, там вся лицо все проколотое, переколотое, чтобы у тебя было вот, э, сделанное все тело было. А вот знаете, интересно, что вот этих сделанных девушек в брендовых вещах, их много, но они, как, если, если это будет только внешне, то это пустота. А если ты будешь настоящая и ты будешь просто ну, в каких-то не брендовых вещах одета, но это будут приличные вещи, чистые, аккуратные, если ты сама будешь лапочка внутренним, наполнена энергией, легкая, кайфовая, интересная, вдохновляющая, у тебя глаза горят, потому что твоя жизнь классная, у тебя есть цели в жизни, то мужчина с тобой так будет классный кайфовый он не будет смотреть, он, вот бренды то, что у тебя какой урлычу, он в последний момент, момент вообще посмотрит он для него будет это не на первом месте всегда запомните девочки что а, есть недостаток внутреннего часто люди компенсируют внешним а когда у вас внутрь и вот смотрите такая штука интересная вот про как раз про сексуальность про энергетику да а когда внутри человек пустой а внешне, вот женщина внутри пустая, а внешне она себя как-то там внешними атрибутами перекачивает, да, там с лицом делает что-то, с телом, одежда там еще что-то, макияж и прочее, это будет вульгарно, это будет некрасиво, потому что внутри пустая. А если она внутри вся очень красивая и наполненная, а внешняя никакая, ну, она будет привлекать внимание, но не так сильно. А вот если вы внешне красивая, а внутри вы еще более наполненная… Вот это круто. Тогда все, что вы, чего бы вы ни одели, что бы вы там, как бы вы ни, ни сказали, не произнесли, это будет все на ура, это будет все. А, потому что вы настоящее обаяние, это когда вы настоящее обаяние личности, когда вы собой себе не врете. Это важно. Так, просто мужчина перестал деньги давать на красоту. Как ты перестал деньги давать на красоту? Вы же такое говорите. Так, вот я думаю, что правильно, что я его бросила или жиру бешусь. Нет мира, все правильно, смотрите. Но это как раз про потребности, да, это тема завтрашнего эфира вообще, вот, а, про то, что, про закрытие потребностей друг друга. И а, мы вот с девочками общались, а, у меня есть девчонки, которые москвички, и они там создают в месяц а, 200 плюс 500 плюс от мужчин там в отношениях находятся, деньги, подарки, вот, и мы с одной из девочек а, общались, а, как в качестве консультации, вот, и как раз тему такой, да, что, ну, там ей... Там вопрос-то в другом. Там вопрос был не про то, что на красоту немножко, а вопрос в том, что там двадцатую сумочку за 200 тысяч не хочет брать он ей, да? Вот и пришли к тому, что можно разные манипуляции с мужчинами делать. Но самое главное, что лучше вот почему там про сердечную чакру да тоже говорим, это ваша наполненность тоже, это умение и умение говорить и доносить информацию а, до мужчины. Так, чтобы из души и сердца, но при этом здесь еще, когда вы умеете общаться, вы свободно можете донести нужную информацию до человека. И тут донести до него, что это тебя делает счастливой. И мужчина, если ты закрываешь его потребности, если ты его делаешь счастливым, если ты делаешь для него то, что делает его счастливым, и ты ему говоришь, что меня вот это делает счастливым, быть красивой, быть ухоженной, следить за собой. Мне нравится, когда ты даришь мне подарки. Я чувствую себя счастливой, когда ты меня обеспечиваешь, когда ты, я под твоей защитой. Ты понимаешь, что я в этот момент самая счастливая женщина просто. И когда ты ему из души ты говоришь, и мужчина это, он тебя любит, и он понимает, это он будет для тебя делать. А если он говорит, да мне плевать на Тебя, на то, что тебя делать счастливым. Мне плевать вообще на то, что ты хочешь, и вообще то, ну, конечно, ты стоит задуматься: <laughs> это твой мужчина? Или вообще, зачем тебе такой мужчина, которому на тебя наплевать? Тем более, что красота это все равно мы в первую очередь для мужчин, если мы в несним в отношениях. Вот. А, Катерина, тема у нас женская энергетика. Так, сколько у нас время? 56 минут скоро закончится первый час. Вот те, кто только подключился, пересмотрите еще раз эфир, и я еще раз скажу про то, что про энергетику и про уровни, да, что вот эти семь уровней, которые блокируют энергетика блокируется на этих уровнях, и мы за этого чувствуем себя пустыми, отрешенными и прочими. Это все прокачивается, прокачивается э, специальными психологическими упражнениями, э, физическими упражнениями э, и. Ой, спасибо большое. Да-да-да, вот знаете, девочки, вот, дающие, это очень важно, кстати, дающая энергетика, а это, кстати, вот тоже на прокачке вашей. То есть, если вы пустая внутренняя, вы ничего не сможете дать. Вы можете дать только тогда, когда вы внутренне наполнены. Вот, и поэтому, когда вы наполнены, вы отдаете. И, кстати, э, но ну, это тема, в прошлый вебинар смотрели, нет, в прошлые выходные по знакомствам в сети, вот, я его еще не смонтировала, вот, но, в общем, смонтирую, выложу, подпишитесь на мой канал YouTube в описании профиля, там есть ссылочка, и я туда выложу по знакомствам в сети, это очень классная тема, кстати, я вот в этом тоже спец профи, как знакомиться в интернете, в сети с мужчинами, как их тестировать быстро, как этот естественный отбор, как выводить на подарки, на деньги создания, это тоже эта тема, вот, и продающая, да, когда у вас берущая энергетика, вы такая сука отжимающая, а есть тип мужчин, которые будут вам давать, но это либо очень наивные мужчины, которые первый раз столкнулись, а сейчас все больше и больше девушек, которые мужчин отжимают на деньги, поэтому все меньше мужчин таких становится, да? уже все прошарены, во-вторых, а ну, либо тот мужчина, который купи-продай с вами, да? если вы хотите, чтобы было а, настоящее общение, живое, да? чтобы и к вам с любовью было, да? то должна быть у вас дающая энергетика, и и это как раз вот прокачка чакр. Да? Ну, чакр, верите в чакры, не верите, это не важно. Да? Важно то, что это работает. И важно, как бы мы ни называли, да, мы прокачиваем внутреннюю энергетику. И вот еще раз повторюсь для новеньких, кто только зашел. С понедельника стартует мой экспресс-курс. Семь дней мы дел, прокачиваем себя энергетически. Такой экспресс-курс Magic Леди». Мы себя прокачиваем, начиная от первой чакры – это сила, здоровье, энергия. Это физический базовый уровень вашей энергии, это ваша внутренняя мощь и умение быть собой. Второе – это сексуальная чакра, умение кайфовать, умение наслаждаться, умение жить в удовольствии. Третья чакра – это любовь к себе, это уважение к себе, это принятие себя, это разрешение себе быть собой. Это эмоции. Я перепрыгнула, девчонки, на четвертую чакру. Третья чакра это эмоции, это умение выражать эмоции. Это убираем с ложный стыд, ложные блокировки. Это умение быть открытой э, к миру, открытой к себе. И вот эти эмоции, эмоциональный интеллект, ну кстати, очень сильно движет эмоциями. Вы можете цеплять э, вообще, в принципе, других людей тоже очень сильно. И мужчины на эмоции очень сильно цепляются. Я буду рассказывать про э, технологию. Называется это эмоциональные качели, как мы мужчину. Эмоции, это, эмоции вызывают определенный выброс гормонов определенных, да, и вот если вы на эмоциональном уровне очень раскачаны, у вас есть эмоциональный интеллект, это называется олимпическая система, ну, то есть лимбическая, понятно, она тут в голове у нас, да, мозг, вот, но если мы по энергетике, да, то это а, третья чакра и если вы раскачан энергетически умеете этим управлять, да, то вы можете управлять а, как раз мужчиной его гормональным фоном. Вот, и он подсаживается на вас, влюбляется. Вот, и ну, мы по всем чакрам его. И, кстати, в завершение дам шикарнейшую технику на сексуальную тему. А, как Подсадить, ну пусть это звучит, может быть, не очень красиво, но в общем, как мужчину на себя подсадить в хорошем смысле, да, что если вы хотите вот, с мужчиной, вы вместе в отношении, вы хотите, чтобы были единым целым, как раз как по энергетике во время секса сделать так, чтобы мужчина на вас прям подсел энергетически, потому что когда вы энергетически наполненный, и вы с этим мужчиной правильно обмениваетесь энергией, то он реально на вас подсаживается, и вы, обмениваясь с ним энергией, зацепляетесь друг другу, так скажем, да, и мужчине этому хочется быть с вами всегда. Вот, это очень шикарно, это мое это личное изобретение, девочки, потому что я очень-очень-очень а, хочу... А, с, чего условия, часть вот Это мое личное изобретение по поводу вот энергетики, потому что я изначально энергетик по природе своей, и я люблю вот с этими штучками играть и делать свои изобретения в плане энергетики взаимодействия. Вот, и, ну в общем, по всем, по всем чакрам, да, и вкратце, каждый день чакра, каждый день мы какой-то аспект прорабатываем. Условия участия, девочки, смотрите, если вы берете этот экспресс-курс без записи, то есть каждый день вы, я выхожу в прямой эфир, и я вам скидываю видео, задание и вы прорабатываете, и после ну, недели заканчивается у вас записи не остается, это будет 700 рублей, всего 700 рублей. Один день 100 рублей. Если вы хотите, чтобы у вас остались записи да, на будущее, ну, то есть видеозаписи, чтобы у вас это все было, то это, ну, видео и прочее, да, то это будет стоить 1400, ну, то есть 200 рублей в день. Это тоже такая символическая цена абсолютно, да. Вот. И а, я скажу по поводу а, вот этого курса, да, по поводу прокачки экспресс-курс Magic Lady. А, это, знаете, такой экспресс-курс, да. потом а, мы с вами уже будем разбираться, ну, каких последующих. И в постах я, кстати, буду, и в отдельных эфирах да, буду выходить, и какие-то еще отдельные моменты, то, что вам интересно. Будем разбирать. Кстати, девочки, под постами... Пишите, пожалуйста, то, какие темы вам интересны, потому что я за то, чтобы... Был вин-вин, то есть было вам тоже хорошо, да, то есть то, что для вас было важно, да, по женскому развитию, какие темы вас интересуют, обязательно пишите под постами, под моими. Вот, и по поводу этого курса по прокачке себя, по прокачке энергетики своей, экспресс-курс «7 дней Magic Леди. Каждый день отдельный аспект по каждой чакре «Прокачиваем себя». Еще раз повторюсь, да, что а, в группе, а, если вы занимаетесь 7 дней а, без записей, то это будет 700 рублей. То есть каждый день дается... А, а, я выхожу в эфир, я говорю вам задание, я вас вдохновляю, я даю вам упражнения, я, то есть мы даем чек-листы, что нужно сделать, а, и мы себя прокачиваем по ним, да. Вот, а, и если вы вот эти семь дней проходите, да, онлайн, то это стоит всего 700 рублей. То есть всего 100 рублей в день, девочки. Это просто прям подарок практически, да, чашка кофе. Вот. и а, если вы хотите в записи, да, чтобы остались а, все эти вебинары, которые будут каждый день, я буду очень концентрирована, да, то есть сегодня за час я успела многое сказать, да, а, там будет еще более концентрированная информация, да, чтобы сэкономить наше время, ваше время сэкономить и по максимуму эффективно было. Вот. и если вы в записи хотите оставить эти вебинары, то это будет стоить 1400 с записью, Курса. 1400, то есть 200 рублей один день получается. И третий вариант участия, который я вам рекомендую, потому что ну, те, кто девочки у меня уже брал а, консультации, Отдельная консультацию у меня вообще стоит 3000 рублей. Личная консультация с разбором, причем я не упираюсь там в один час, да, как многие там делают. А вот девочку последнего мы разбирали а, полтора часа, по-моему, даже чуть больше, да, то есть нужно было докопаться до того, что важно, то есть что ее зажигает, что смысла ей а, найти внутри нее. Вот, и поэтому третий вариант участия, да, это 2800, то есть а, туда идет запись, сам курс, Записи, и плюс, получается, к этим записям вы по цене 1400 получаете мою консультацию, мой личный разбор вас, вашего состояния, ваших целей, вообще вытащить из вас, чтобы я как режиссер, я режиссер, девочки, как коуч, как человек, разбирающийся в людях и умеющий вдохновлять, умеющий раскрыть человека и внутри него найти то, что действительно его зажигает, то, что его, личная консультация моя включена в это, то есть 2800, сюда включено прохождение 7 дней курса, запись курса. И плюс моя личная консультация. И, в принципе, я думаю, даже для тех девочек, которые возьмут вот эти за 2 800. Девчонки, 2 800 – это как копейки на самом деле, потому что я в свое время проходила обучение, когда я платила по 25 тысяч. И интересная такая штука, чем дороже платишь, тем больше эффект на самом деле. Вот, и поэтому 2 800 – это плюс еще личная консультация. Отдельно она будет стоить 3000 рублей, а здесь она будет по цене... Продолжение вот, личная консультация и в начале курса личная консультация, разбор, постановка целей для вас, да, из вас. И я думаю, что я сделаю еще в подарок тем девчонкам в конце еще одну консультацию, для того, чтобы еще раз расставить по полочкам, да, что изменилось за это время, и куда дальше идти, да. Поэтому здесь я даже сделаю так, что не одну консультацию, которая 3000 в подарок, да, а получается две консультации, то есть 6000 по отдельности бета стоит а здесь будет это плюс 1400, то есть общая цена 2800. То есть три варианта. Первый вариант 700 рублей за 7 дней без записей, без записи на будущее. Второй вариант 1400, это вам достаю, остаются все видеозаписи, все, все, все, все материалы. И третий, 2800 стоит, это плюс личная консультация в начале курса и личная консультация в конце курса, то есть две консультации которые отдельно бы стоили 6 тысяч, а здесь они за 1400, получается, вам, как бы они бонусом, плюсом к курсу, вот, поэтому, девочки, я вам очень рекомендую все-таки стартануть, я надеюсь, те, кто, например, присоединился попозже и не смотрели, я вам рекомендую час своего времени, час своей жизни потратить на то, чтобы посмотреть этот курс, зарядиться энергией от меня, потому что я реально очень энергетически наполненный человек. И знаете, по жизни, в принципе, надо идти за теми людьми, которые вас вдохновляют, за теми людьми, от которых у вас крылья растут, за теми людьми, с которыми вам жить хочется, да, с которыми вы для себя что-то новое открываете. Вы тогда тоже наполняетесь, вы тоже растете, вы тоже развиваетесь. И поэтому я надеюсь, что я многих сегодня вдохновила. Еще кто-то будет смотреть записи. Обязательно посмотрите этот э, вебинар. И э, заявки принимаю до... Э, получается, сегодня суббота. И завтра, в воскресенье, принимая заявки, ну, 12 часов сохраняется эфир. Вот за эти 12 часов... Э, 12-24 часа одни сутки, да, принимая заявки, вот. Но если кто-то не успеет там в вечер в воскресенье, я думаю, тоже можно будет оплатить, да? вот. поэтому сейчас вы можете, например, забронировать курс, да, сейчас написать мне в директ и бронь курса. Ну, например, вдруг у вас на карте сразу нет денег, мало ли там, да? Вот бронь курса 500 рублей скидывайте, да, я вас уже а, заношу в группу. А, и а, в, там к концу воскресенья или в понедельник утром а, вы уже доплачиваете остаток. Вот, и я думаю, что а, я смогла сегодня вдохновить многих из вас на то, чтобы прокачать себя, чтобы сделать вот этот вот энергетический рывок вперед. Наполниться энергией. И, девчонки, я вам помогу, я смогу это. Я сумею вас прокачать и сумею вас сделать так, чтобы вы полюбили себя всецело, полюбили. Про чакру вторую рассказать? Ну, смотрите, я буду подробнее уже на самом курсе да, про вторую чакру рассказывать. Да? Вторая чакра – это сексуальность, это умение кайфовать, это умение чувствовать Чувствовать, в принципе, да, мы вот этим будем заниматься, прокачкой второй чакры мы уже будем заниматься на самом курсе. Поэтому, в принципе, прокачка этой чакры вам всего в 100 рублей, обойдется либо в 200, если вы там возьмете с записью курс вот, и э, мы уже будем прокачивать сексуальность, там будет, будут упражнения по, по физике, а, там будут упражнения на мышление, на ваше, да, обязательно, и по энергетике, вот, и, в общем, мы вас качтем на то, чтобы вы начали кайфовать. кайфовать, кайфовать от жизни, в принципе, и кайфовать от себя, потому что это самое главное, вот, ну и, конечно же, поделюсь своими личными фишками, э, моими лайфхаками, как раз по энергетике, потому что я говорила, что что я по природе своей энергетик, и мне нравится экспериментировать с этим, общаясь там, с мужчинами и так далее. А как раз через сексуальную энергетику очень можно всяких разных интересных штук делать. Я помню даже, еще до женских тренингов, даже, я помню, я сама развлекалась, еще не зная, что есть такие упражнения, я сама их придумывала, как по своей энергетике сексуальной на расстоянии, ну то есть сидишь, какой-то официальной обстановке, как действует на мужчину, <laughs> так, чтобы он просто обалдел и не понимал, что происходит, а у него там стоит, вот, и он, короче, когда мужчина там стоит, он здесь перестает думать, он а, сделает все, как вы хотите, ну, есть такое, вот, и поэтому, ну, конечно, все должно быть легко, не в смысле, я там делаю, делаю, а это должно быть все легко и по кайфу, я вас призываю, в принципе, Жить легко, жить по кайфу, наслаждаться жизнью, любить себя, уважать себя, наполнять себя и свою жизнь тем, что делает вас счастливой. Я очень надеюсь, что вот следующая неделя для вас станет такой поворотной в вашей жизни, и вы себя прокачаете вместе со мной, под моим руководством. С помощью э, упражнений, с помощью тех техник, которые я буду давать, тех знаний, которые я буду давать. И, конечно, с той энергетики, которой я буду вас накачивать. Поверьте, э, во мне очень много энергии, и меня хватит на всех, поэтому я хочу, чтобы вы после этой недели просто по-другому взглянули на мир, на жизнь и поняли, что вот после этого... Знаете, для вас будет так, что до этого была какая-то черно-белая оказаться, жизнь такая бледненькая, а после этого стала ярче. Вот, и я вас к этому, девчонки, призываю. Жить нужно ярко, интересно и счастливо. Поэтому сейчас я эфир завершаю. Пишите мне под постом, под последним, ваши впечатления, ваши эмоции и в директ заявки на участие в курсе. Еще раз напомню, три цены, я выставлю отдельным постом эти цены еще раз, три цены 700, 1400 и 2800. Вы можете кинуть сейчас, например, предоплату 500 рублей и подумать еще, да, до конца воскресенья, до понедельника, да, какой вариант вы выберете. Вот, то есть такую предоплату кинуть, а потом остаток уже, какой вы захотите вариант. Вот, поэтому, девчоночки, всем пока. До встречи, до новых встреч. А, еще напоминаю, что завтра, вот так же в 12 по Москве, в прямом эфире Инстаграм, на другую тему буду проводить вебинар, уже про понимание мужской психологии, про потребности. Я этот вебинар уже провожу третий или четвертый раз, что-то я сбилась с толком. Короче, у меня эти вебинары все лежат, и мне, девчонки, про с смонтирую, выложим. Мы не успели полностью посмотреть, мы хотим пересмотреть. Те, кто в женских тренингах, да, даже если вы знаете эту тему с потребностями, я ее рассказываю так, что прям вы по-другому начинаете на это смотреть и новые вещи для себя открываете. Вот, поэтому приходите завтра тоже, заряжайтесь от меня. И завтра тема потребности, да, и ну еще раз вам напомню про наш курс про энергетику, конечно же, да. Вот, и до встречи, до завтра, и жду ваших сообщений в директ по поводу вот этого интенсива, семидневного, онлайн Magic Lady. Все, всем пока!